Сегодняшняя тема, как создать банкомат финансовой свободы в течение пяти лет. На самом деле, она, а, а, я в эту тему рефлексировал, прямо вот сидел и думал, вообще, насколько она, реально, насколько вообще а, это возможно. Вот кто считает, что за пять лет, в принципе, вот эти все вопросы можно закрыть, да? Вот. А кто считает, что прям, ну, короче, не очень. Есть такие люди, да? те же самые, да, все? Короче, на самом деле и вы, и вы правы. То есть все зависит от того, как вы подойдете к этой истории. То есть будете ли в эту сторону целенаправленно двигаться и будете иметь смелость шаги совершать, да? То есть мне бы сейчас хотелось показать, что к этой задаче есть несколько путей. То есть хорошая новость в том, что эту задачу можно решить плохая новость в том, что чем-то придется пожертвовать. Да? Мы понимаем, что если мы не хотим... Ну, есть классический путь в инвестициях, я хочу, чтобы вы тоже его знали. То есть вы берете индексные фонды какого-нибудь вангарда и начинаете длительно в течение 15 лет ежемесячно откладывать какую-то сумму и в целом вы будете примерно расти со всем рынком. То есть я скажу несколько ключевых вещей то что в принципе в долгосрочном периоде экономики растут да то есть они циклично но они будут расти если вкладываться просто в диверсифицированные индексы то все будет хорошо но почему то в моем окружении я не знаю тех людей которые это делают вот вот есть у вас знакомые кто вот циклично там в течение там многих многих лет это делает да то есть Понимаете, в зале где-то сейчас 150 человек, три руки я увидел. Ну, то есть примерно 2% самых богатых людей мира сегодня, короче, в принципе статистика такая же, да. Поэтому, если вы все найдете силы идти этой дорожкой, то это тоже хорошо. Поэтому, ну, сегодняшняя тема выступления она не про это, да? То есть просто все запишите, что так нужно делать, потому что так делают euh, самые успешные и богатые люди мира. Если вы будете делать так же, то через 20 лет у вас все будет хорошо. Что такое банкомат финансовой свободы? Фактически это… Ну вот мы видим, вот молодой человек, у него уже все хорошо, у него есть бухгалтер, у него есть второй бухгалтер, который считает, и он говорит, в принципе, окей, я проснулся, у меня сегодня ноль дел, чем бы мне заняться? Значит, отвечая на вопрос, что это такое, это когда… Пассивный доход от инвестиций больше ваших расходов. То есть вы проснулись, и теперь вы можете заниматься тем, чем хотите. Как вам такая мысль? Попробуйте почувствовать вот эту, да. Вот. Кто вчера вышел из крысиных бегов, вот так вот, почувствовали, да, когда ты считаешь, считаешь, и наконец-то одна цифра больше другой, вот это как раз про эту историю. Первое, с чем я хотел с вами познакомить, есть такое слово, которое все знают, но не все понимают, что это. Это декомпозиция. Кто первый раз слышит это слово? То есть 10 лет всех БМ учит, как это, декомпозицию делать, и пока не все еще знают. Вообще, оказывается, это придумали ученые. Это научный метод. То есть он заключается в следующем. Мы берем какую-то сложную задачу, разделяем ее на маленькие части и каждую задачу решаем по отдельности. Понимаем определение, да? То есть это научный метод. Соответственно, его можно применять к решению любых сложных задач. Каждый раз, когда вы не знаете, как решить задачу, вы берете, вспоминаете вот это слово и вот эту картинку и решаете ее. Давайте попробуем решить задачу, как же нам сделать так, чтобы доход от инвестиций был больше наших расходов. Задача делится на два этапа. Первый этап – надо накопить капитал. То, что мы с вами делали вчера, вспоминаем, да? Кто быстрее всех вышел из крысиных бегов? Поднимите руки. Те же самые люди, которые индексы покупали почему-то. Вот. Хочется вас похвалить. Что вы делали? Вы что делали? Первая покупка ваша какая была? Акции. Акции. То есть и они потом выросли в цене, да? То есть Спекулировали фактически. Ну, то есть, и это на самом деле очень такая заметная история, что на первом этапе впрямую, покупая активы, времени не хватает. То есть, когда в эту игру играешь много раз, ты понимаешь, что ну, ты купил один дом, второй дом, и все, и жизнь закончилась. То есть, фактически, ты не успел. Даже в этих домах он сделать не то, что пожить. Вторая задача это парковка капитала. То есть после того, как денег достаточно для того, чтобы начать зарабатывать, мы этот капитал размещаем в всякие консервативной истории. Если посмотреть, например, кажущуюся на первый взгляд безопасную зарубежную недвижимость, да, доходность все-таки ну, не такая большая, да, там, ну да, миллион евро капитала допустим, гипотетически он у меня будет. Я инвестирую в покупку этой недвижимости и сколько я буду зарабатывать? Три, ну если я еще кредитное плечо сделаю, 4. если я распилю на студии там шесть-семь, если я сделаю по сутку там, то около 12. ну а есть примеры и побольше, да? но это сразу увеличивает наши риски. И как-то это не похоже на мечту о пассивном доходе, как вот на первом слайде, у меня есть один бухгалтер, второй, я вышел из крысиных бегов. Нет, на самом деле, поэтому задача решается двумя этапами. Первое накопить достаточно денег, которые не заработать простыми способами. То есть какую-то инвестицию. Ну. Э, так есть же решение. Давайте подумаем, как же накопить достаточный капитал. То есть мы уже сказали, что стандартный путь, когда мы просто покупаем индексы, он у нас растет, и через 20 лет у нас все хорошо, мы просто не забываем ежемесячно докладываться. Но ну и желательно еще делать ребалансировку. То есть, если у вас портфель акции. Ну, зачем, если это индекс, он и так ребалансирован, не надо делать. Значит, из чего складывается первый этап? То есть, когда нам нужно увеличить капитал? Первое – это сколько денег мы готовы вложить на старте. Понимаем, да, чем больше на старте вкладываем, то есть, есть у нас какая-то сумма денег. Второе за что мы боремся, это за доходность. То есть сколько процентов годовых мы будем здесь получать. И здесь можно многие вещи делать. То есть здесь можно самостоятельно управлять своими активами. Здесь очень рулит образование. То есть если ты разбираешься, допустим, в крипто-трейдинге, в торговле акциями, если ты специализируешься на мультипликации какого-то инструмента, то в принципе тебе не обязательно делать все остальное. То есть не обязательно разбираться в десятках инструментов. Достаточно всего… Всего одного, который способен из одного рубля сделать там 3 рубля в течение года, например. Если у тебя это есть, то твоя задача просто почаще нажимать на кнопку. То есть следующее, с доходностью, если разобрались, следующее. Часто бывает так, что и в начале денег нет, и с доходностью пока все туманно. Ну, То есть а, ожидания одни, по факту другие. И, и здесь может спасать срок инвестирования. Когда ничего не помогает, можно просто чуть больше подождать, потому что сложный процент… Вот как вы думаете, срок инвестирования, он увеличивает риски или уменьшает? А кто считает, что увеличивает? Никто. То есть уменьшает, все считаем точно, что уменьшает. То есть э, вероятность того, что э, за 20 лет на мою, на мою недвижимость упадет медиарит ниже, чем за 10 лет. Не падает, да? Ну, короче, я понял. То есть… В, в пределах допустимой погрешности, но ну, условно, да, если там ее сожгут или еще что-то, или переворот в стране произойдет внезапно, или государство выпустит такие политические лозунги пошли, например запрет или налог на вторую недвижимость, ну скорее всего маловероятно, но вероятность выше, согласно, да, поэтому все-таки в мультипликации срок инвестирования он позволяет зарабатывать больше, потому что здесь срабатывают правила если это сложный процент, срабатывает правило сложного процента. Да? Но при этом, чем больше срок, тем выше риски. Но, по крайней мере, вот у меня ощущение такое. Может быть, может быть я вас и не переубедил. Еще один из способов – это ежемесячное пополнение банкомата. То есть чем больше денег мы можем вкладывать, тем лучше. Согласны? То есть это те параметры, которые позволят вам двигаться быстрее. И если их начать перемножать, в принципе, все получается. Ну, понятно, что не, не напрямую. То есть получается, чем больше денег вначале вложили под большую доходность с увеличенным сроком инвестирования и ежемесячно находим способ пополнять, там, тем быстрее мы эту задачу решим. И остается вопрос только, какие инструменты использовать. Правильно? Кто-то использует крипту, кто-то доходные сайты, кто-то доходные квартиры. Ну, в России эта тема она интересна тем, что если, ну опять же в рублях, правда, и опять меня уносит в сторону того, что э, я начинаю немного грустить поэтому, но в целом э, доходность самой стабильной в России валюте, э, если не выезжать за пределы России, она в принципе неплохая. Два критерия инструментов инвестирования. То есть вот здесь может быть вещь вообще неочевидная. Первое, то что ваши инструменты, в которые вы вкладываете, они должны быть ликвидны. Ну то есть если вы что-то покупаете, это должно быть, можно продать. Соответственно, есть условия, то что если инструменты трудно продать, ну желательно, чтобы они давали денежный поток даже в самое плохое время. Ну, потому что если вам нужны деньги, они генерируют, вы в принципе, там вам грустно от того, что они подешевели, но те деньги, которые они дают, в принципе, позволяют вам не так сильно грустить, наверное. Ну В идеале, если это инструмент, который дает и то, и то. Ну, например, доходные сайты, их можно быстро продать, и при этом они дают денежный поток в валюте. Доходные квартиры тоже относительно быстро можно продать, они также дают денежный поток. То есть понимаем, да, крипто… Хорошо растет, если она из топ-25, ее можно быстро продать, Но денежного потока мы не получаем. То есть либо то, либо то.